Друзья, всем привет, с вами канал CryptoGain, сегодня покажу новый глобальный, просто лучший наверное, проект, который у нас, я надеюсь, будет в этом 2019 году, называется он, как мы видим, да, Tipper Coin. я, может быть, неправильно выговариваю, да, может мне кто-то поправить, но, ну, по крайней мере, видим то, что видим, да, проект у нас только появился, он свежий, появился буквально сегодня проект у нас все разработчики находятся в сша он уже внушает как минимум доверие потому что пообщался максимально адекватная администрация да и отвечает на все вопросы планы у них просто глобальные вообще на этот проект и на всю криптоиндустрию В принципе они все вольются думаю очень быстро и старт будет очень хороший потому что у ребят есть свои финансы да это никакой не ICO, они просто залетают сразу со своим кэшем и везде, у них листинг в первый день уже есть. То есть они только зашли и сразу листились на бирже, да, там это Gravix, если я ошибаюсь. Но в любом случае они уже есть, то есть готовы работать, ни в коем случае это не скам проект. И однозначно его до уже начала видео рекомендую каждому абсолютно. Давайте посмотрим, что он вообще себя представляет, да, он будет себя включать, этот проект. Естественно, здесь будет мастер-нода и будет пост -майни. как раз по нашей теме, я думаю, подойдет каждому абсолютно. Можно вложиться и уже буквально через месяц получить хорошие эксы. Так что, ребят, кто не в теме, вникайте, смотрите, ссылочки в любом случае будут. Если какие-то вопросы, мне позже зададите. Итак, что у нас вообще представляет данный проект? Э -э монетой понятно, что криптовалюта. У нас будет стейк и мастер нода коин. Понятно, криптовалюта вложена в специально построенную экосистему. Криптовалюта, монета, которая будет способна всем различным проектам. То есть, этот один проект делится сразу на несколько. Это будет в будущем и биржа, это будет игровая платформа. Я ее покажу, она сейчас будет только в разработке, она в планах. Но, ну, в любом случае, они уже не говорят и примайн будет также делиться на эти все подуровни, можно так сказать. И с каждого вы сможете зарабатывать. Ну, я говорю о владельцах да, мастернодов в будущем, например, либо просто монет. То есть, иксы будут 100% очень хорошие, цены будут просто колоссальные, гораздо выше, чем те, кто есть сейчас на рынке вообще. Они будут, я думаю, лидеры в топе будут однозначно в течение первого месяца, максимум двух. Обновления по проекту у нас также будут в будущем, я буду показывать видео, потому что я самым заинтересован. Хотел бы, чтобы запартнериться, вообще стать партнером данного проекта и, естественно, подсказывать, да. Ру комьюнити, вообще ру сегменту, что делать и как. Здесь на самом деле все очень будет просто в плане вложений, так что я думаю каждый разберется. Так, ну понятно, что у нас будут различные проекты, я уже это сказал, является основной принятой формой для всех экосистемных проектов данного, данной монетки. Да, у нас будет реализована сама монета в других криптовалютных проектах, чтобы обеспечить органический рост и адаптацию самой монеты. Здесь у нас есть белая бумага, вы можете посмотреть, посмотреть блоки, у нас сейчас скоро все будет доступно, я опять же показываю первое видео, это будет анонс. Мы смотрим, знакомимся вообще с проектом, что он себе представляет, и смотрим их не идеи, а планы на будущее. Далее уже будем смотреть по обновлениям, да, или обсуждать это в комментариях или в группах, посмотрим, ну, как минимум в Дискорде, да, у них уже. Соответственно, там может подключиться администрация нам подсказать, если что-то непонятно. Так, основные факты нашей монеты и бизнес-модели. У нас будет кошелек, естественно, который является доказательством мастерноды, постмайнинга, будут мгновенные выплаты, Имеет 62-й блок, да, который позволяет им мгновенно получить выплату, ну вывести ее с биржи как минимум. А частные сделки, будут все максимально анонимные, частная транзакция под названием The CIPH, как мы видим. да. Это будет все у нас глобально, глобальная платежная сеть будет. Это подтверждается таким, что у них и будет биржа в дальнейшем, а свою биржу сделать это немаловажно. Хотя они залистятся, я думаю, сейчас уже на все бирже возможны. А мы знаем, что на биржу нормально залезтится минимум 2-3 биткоина стоит. Так что понимаете, да, с каким бюджетом ребята заходят и насколько они серьезно настроены. И опять же идет речь о том, что у нас все очень просто. Тот же кошелек у нас идет, к примеру, кошелек данного проекта у нас очень просто занимать несколько минут, чтобы его да, подключить, чтобы он вошел во всю эту систему. Мы видим, здесь у нас распределение идет монетки, да, то есть выглядит следующим образом. Это у нас будет... По процентам соотношения да, идет, как что делится, это шифратор, шифер коин сам, это будет э, биржа ихняя, идет само шифрование, об анонимности идет речь шифровка, новости данного проекта, которые, я так понимаю, они будут обозревать новости но вообще всей этой индустрии, связанной с криптовалютой, да, э, шифер нот, распределенный в щедротах AirPods, ну, это будут у нас все баунти и так далее собраны, 10% будут на это отчисляться, это немаловажно. И кто занимается подобным видом рекламы, не знаю, любым абсолютно, так что можете обращаться. Ребята сейчас нуждаются в этом, я думаю, нужно как можно больше сделать рекламу, чтобы о них услышали. Я думаю, что проект годный, чем больше будет рекламы, чем больше о них услышат, тем лучше для нас, да, с вами, те, кто заходит в сам проект. И смотрим, здесь у нас, я не знаю, майнинг будет, нет, но может быть в будущем, пока об этом речи не идет абсолютно никакой. Так, распространяется в сообществе 55% все это распространение в данной команды вообще. Команда это мы с вами. Также будет презентация, есть все, презентация видео, можете открыть, посмотреть. И здесь мы видим дорожную карту, что он вообще себя представляет. нас С июля 2018 года, уже с прошлого года, как бы они себя уже показали, но ну, на нашем форуме, да, на котором мы сидим, на биткоинталке, их еще не было. Были маленькие анонсы, но они не было. Все было в разработке, начиная от сайта, то есть до вообще идеи что из себя не представляли просто где-то себе давали знать но это было очень мало сейчас уже они вышли показали себя уже более открыты общаться со всеми то есть могут ответить на любые вопросы да и показали что вообще на чем будет построен проект в 18 году у нас уже выполнена бизнес-модель разработка белой бумаги которая уже есть по добыче криптовалюты в различных штатах сша здесь идет именно речь о сша мы понимаем что самая богатая дача страна которая вообще существует в мире Поэтому, если мы, мы говорим о деньгах, а мы о них говорим, то нам как раз сюда, ребят. Официальный сайт будет, да, то есть, вот ссылочки все будут опять же в описании. В январе разработка проекта экосистемы. Так, разработка сайта. Разработка сайта еще одна будет, потому что сайтов будет несколько, да, они делятся. И разработка сайта самого пула. Так, февраль. Разработка мобильных приложений, официальная криптовалютная сеть. Сайт доработали, опять же, ну, это, в принципе, я думаю, не обязательно меня озвучивать. И смотрим, что у нас в апреле, сейчас как раз самый буст идет у них. И официальный кошелек у нас уже запущен, да, запуск официального мобильного приложения, уже официальный сайт по шифрованию идет. И уже есть сайт с новостями, он, кстати, даже присутствует на сайте, здесь прикреплен, может посмотреть. И сайтом применяется к различным криптовалютам, биржам, листинкам, информационные веб-сайты, те, которые у нас будут... Сейчас они над этим работают и очень сильно сейчас работают над самими анонсами, над самой рекламой. Что очень важно, ребята заинтересованы, давайте в рынок, и чтобы как можно быстрее о них все услышали. Смотрим, что у нас будет в мае, в июне, в июле. Так, что у нас будет? У нас уже в июле 2019 года. Очень надеемся, что уже будет биржа. В июне будет официальная версия мобильного кошелька для iOS и для Android. Очень круто мне нравится то, что мобильные кошельки везде появились очень удобно я пользовался на одном проекте очень круто всегда все под рукой не обязательно компьютеру куда подходите и на присутствовать за ПК. так что у нас будет еще разработка сайта то есть все дорабатывается разрабатывается максимально чтобы да никаких не было дыр где-то все это хотят сделать четко один раз зайти уже полностью доработанным сайтом У нас тут мы видим до февраля 2020 года пока что дорожная карта расписана очень на самом деле это круто, ну и все цели очень положительные. Официальный сайт биржи у нас будет в августе 19-го 19 уже, да, под ихний сайт сделан. И уже с мастернода вы можете, то есть, понимаете, если у вас есть монета, вы можете этой монетой оплачивать услуги ихних даже бирж. И даже если будет игровая валюта, вы можете делать ставки в ихних монетах, с этого получать. А теперь подумайте, если монета будет условно стоить, например, в будущем 10 долларов, сами понимаете, какие будут ставки, если на, на самых порах в вначале войти и где-то что-то получить, ихнюю монету, ну, неважно, каким путем она будет добыта то через спустя какое-то время ее цена просто вырастет в 10 раз. Сами понимаете, сколько вы заработаете. Я про мастерноду просто молчу и про ее цены. Я сейчас точно не видел, но цены будут просто шестизначные на мастерноду, я не шучу. Партнеры, сотрудники, как мы видим, здесь уже есть CryptoShark, большой у нас YouTube проект, очень крутой блогер. У него, кстати, обзоры реально лучших проектов. Они с ним прям сотрудничают, а у него все проекты проверены. на самом деле уже я ставлю плюс однозначно, рекомендую проектик. Так, что у нас листинг гравикса уже был сегодня, можно зайти будет посмотреть. Я думаю, сейчас биржу не стоит обозревать, но цены я вам сразу скажу, что очень-очень хорошие. Одна монета в районе 500 рублей сейчас стоит. Вы сами подумайте, 500-600 рублей стоит одна монета, одна, то есть 10 долларов. Это очень круто. Видим здесь опять же будет ссылочка на Shiffer News. Да, и можем уже здесь смотреть. У нас все новости, обновления по данному проекту, да и вообще, в принципе, по биткоину. Все можно будет читать на этим сайте. Прям можно будет каждый день юзать сайт, здесь читать новости, читать новости по проекту. считаю очень круто. Прогнозы биткоина, альткоина вообще всех и так далее. Очень, очень интересно. Как мы видим, сайт делится очень много вкладок, 43 вкладки можете посмотреть, зайти, поинтересоваться, сайт очень круто сделан, можно будет на них подписаться, у нас будет рассылка идти к вам на почту, очень интересно, любое обновление по проекту, минимальное, глобальное, самое маленькое, большое, неважно, вам всего это уведомление приходит на почту мгновенно, считаю, что это очень круто, так что присоединяйтесь к рассылке, вписывайте почту, я уже зарегался, и буду получать новости, буду соответственно, какие-то будут новости глобальные касаемо проекта, какие-то изменения, я естественно, будут все доводить вам. Так, ну, в принципе, я думаю, здесь самое главное, аспекты мы выделили уже, да, что еще показать вам, что еще вам показать. Да, мы видим, вот Калифорния, США, где находится, есть телефон, есть почта. Просто 7 дней в неделю ребята работают, отвечают на любые вопросы, можно даже им позвонить, написать, я не знаю, думаю, любой даже там соцсети, вам просто ответят обязательно. Все соцсети у нас внизу прикреплены, да, я, естественно, оставлю ссылки, но в любом случае они все здесь есть, можете перейти посмотреть. Сразу покажу ссылочку. Это что у нас будет? Шифер X. Это будет биржа. То, что 233 дня до начала, это неправда. Это старое. Они просто не обновляли еще. Я спрашивал про это. Я думаю, она появится в ближайшие 2-3 месяца, пожалуйста. По поводу, опять же новостей и так далее по поводу открытия и вообще регистрации опять же вводите свой mail вам все, все сообщения все уведомления да какие-то изменения именно по бирже придут естественно на почту то есть вы ничего не пропустите если оставите свою почту у вас никто спамить не будет просто придет уведомление я думаю это очень полезно так что ребят дерзайте что у нас здесь еще есть Будет бет-платформа, о которой я говорил. Не могу ее, к сожалению, сейчас показать. Да, можете перейти в Инстаграм, в Твиттер, в Фейсбук, посмотреть. Там более подробно описано. Ну, надеюсь, на самую крутую платформу, на которой можно будет поиграть. Можно будет поиграть и на криптовалюту, да, сделать ставки. Если с их монетой, которая стоит от 10 долларов, будет, это еще круче. Сами понимаете, как можно их сануть. Так что ждем. Прям я в предвкушении, что вообще у нас из этого появится. И открыл сразу ссылочку на Bitcoin Talk. Посмотрим спецификацию. Это важно, что нужно у нас посмотреть. Название мы видим уже, да, то есть алгоритм у нас будет кварк, у нас будет постмайнинг, э, будет мастернода, время блока 60 секунд, бесконечное, то есть монет будет бесконечное количество, то есть вообще нету ограничения, прямая будет 5, почти 5,5 миллионов монет. Uh, не знаю, какое бы то общее количество, ну, то есть, до куда дойдет хотя бы какой-то минимальный предел, чтобы понимать. Я думаю, это вполне uh, разумная цена. Мастернода будет стоить 10 тысяч монет. Почитайте, ну, посчитайте, даже если монета будет стоить, пускай 5 долларов. Я на цене просто молчу, но я думаю, на того будет стоить. Вы представляете, с минимальным роем сколько можно будет заработать. И с uh, монеток, которые я рекомендую, как минимум, их купить для начала, 20% у нас идет. Очень-очень круто. Так, 1 час для стейка, и блок у нас 1400 в день по блокам. И мы видим здесь у нас уже, то что мы смотрели, примайн по 5%, ну это мы уже в принципе с вами обсуждали. Ребят, я думаю, это может закончить, первый анонс я сделал, показал вам, я надеюсь заинтересовал хоть кого-то, да, потому что сам однозначно будет следить за этим проектом больше, чем за другими, вот честно. Да, даже если администрация других проектов это слышит, о которых я говорил без обид, но это просто какой-то новый уровень. Я реально хочу здесь посмотреть, что из того получится. С такими ценами, с такими цифрами хочется поработать с таким проектом. Посмотрим, что из того получится. Мы надеемся на самое лучшее. Так, ну, думаю, можно закончить. Да? Ждите новое видео, ждите обновления. Спасибо за просмотр. Ставьте комментарий, лайк, подписывайтесь, кто не подписался. Да, жду комментарии, обсуждения проекта. Спасибо, всем пока, до скорых встреч.